Первая половина среди километров, мы бежим по треку по карте и стоят указатели. ребята наши, команды до сих пор дистанции 100-35 Вот. Дальше, как только мы выбежали за Гаденова, точка питания, чекпоинт и забротка находятся за кран. Вы будете бежать по правую сторону от кран. А а, Сама точно, где считывать информацию, что чтобы вы вышли из этого сложного маршрута, находится за ним чуть-чуть. Там мы сможем переодеться, мы как показывать для следующего броска. Следующий следующий, раз, следующий у нас этот разметка полностью. Вы не потерялись. Там есть один блок, мы забросили два счета на него. Надеюсь, что он выдержит вас. в <зв> пробовали. <illegal pause> Среди вас есть отчаяние совсем, равно. Там есть два права платья, которой можно обойти эту реку. Вот. После этого через 2-3-4 у вас будет а, черпой в Древесино, -то, где тоже стоит помощь. А, можно... Здесь света мало. «Привет, Андрей, мне хочется сказать». Он такой, «Подходит, я, я тебе не помню». Он говорит, «А ты меня и не знаешь». Переживал, что я давно не выкладывал свои видео. Да. А у меня, Давай. короче, депрессняк был какой-то. Я так и понял. Музы меня покинула. вот, может быть, я сейчас подморожусь или разморожусь. Я Давай. смотрю, там вообще просто экипирован. Так, ты фамилия фамилию скажи, что я в телефоне. Ефимов, а в Фейсбуке мы ну, друзья? Нет? Не знаю, но ну, ты найти меня, У меня много. Таких, Ладно, да. я запомню, Ефим в Андрея ну, найти в обязательно. Да. Слушай, ты на 70, судя по всему. Да. Ну, да. все. Значит, где-то мы там, возможно, перчемся, встретимся. Все. Давай. Морозиться будут девчонки, молодые и не очень молодые. Вы, вы, вы, Мы а? будем полигоним скучать. Всем я. Слушай, я теперь буду за вас переживать. И побыстрее бежать, да? Бежали все. Хорошо, все, да. Вы там аккуратненько не горячий, аккуратно не замерзнетесь, чаек горячий, чтобы у вас был, да. да. да. Давай аккуратно, тогда и мы не замерзнем. Хорошо. Ольга из Нижнего Новгорода в том лении ждет ожидания старта. А, чё... мужа и а муж куда? Туда же. На семьдесят? Я хотел сказать, что не сидится. Она понятно, она как жена декабриста. Да, да, да. Посмотреть там, чтобы он не обманывал, что на дистанции ждет, да. Ну слушай, тебе, и мужу. Удачи. Спасибо, и вам тоже. Нас, конечно, очень плохо видно, но я узнаю Антона Головина. Скромный, незаметно. Антон, у меня просьба. Ну, дорогу попрямее. Ну прям попрямее. Так я за кадриком говорю. Я понимаю, что ты даже наверное, не замечаешь, как ты летишь ну, просто да. там, летишь через тецыгрок. А нам-то как его к тем-то так не бегает. А тренироваться, чтобы со мной бегать. Тогда полегче что, будет. Удачи тебе, а, да. Спасибо. Ты будешь ворота за первое место здесь. Я прям чувствую нутром. Ну, чтобы все хорошо было, все по твоему плану. Да ну в общем ситуация такова привезли нас на автобусах куда-то высадили все куда-то и все куда-то по... куда побежали получать вот. удовольствие получать удовольствие да. да а шутка была такая что открывается дверь автобуса и говорят доставляем карты компас старт все побежали ориентироваться я, как всегда, с Ложком. Ну давайте. Привет. Здесь, конечно, все плохо видно, но пока руки не замерзли. Есть силы, можете что-нибудь сказать. Ну чего? Только вы говорите, кто вы, откуда, потому что реально не нельзя. Мы приехали из Москвы. Вот со своим сослуживцем Кудряшов Евгений. Меня Харьков Леонид. Ну, бегаем потихонечку. Ребята, набирай еще назовите свои. 305. Но, не, не, 90, слов, да. 395. Да. 305. 305 Темно. Да. Камера такая, слабенькая. Ну, Надеемся на лучшее. Все пройдет нормально. с погодой вообще повезло, вот -то я так чувствую. Нам. Ну, сейчас вот не а ощущаю холода. Нет, ну нормально. Ну, сейчас, будет. сейчас будет плюс и будет все нормально. Горячие парни приехали, зажгут здесь все, снег растает и будет плюс, будет болото, да. Ничего не видно, но это Владислав меня узнал по флажочку, да, да. И, он, и он, зараза, жалуется, говорит, ноги у меня болят, колени не сгибаются, а сам носится как лодки. Я говорю, ты много бегаешь, надо больше пить пиво и лежать на диване. Вот последние, последние дни тренировался через день, 60 километров в неделю максимальный объем. Вот это вот я так 4 тренируюсь примерно. Четыре раза в неделю, вот, вот, 4 вот 4 раза это... в неделю. чего интересно, сила растет. Да. и показатели растут вот а ты не с меня случайно слезал ты это самый ты режим тренировок <свят> ну это все базы есть уже когда да уже можно и таким образом тренироваться Если без базы то конечно тяжело я, я тебе желаю без травм чтобы самое главное у тебя все прошло спасибо взаимно потому вещь. что я помню в Суздале ты сотка когда у тебя была вот вторая там Ой, было... Я прям переживал за тебя, когда я смотрю в спичках, тебя нету, думаю, что случилось такое. Вот. Ну, слава Богу, третья сутка. Нормально. нормально да. Да. Вот, ну, результат хотелось бы повыше. Вот Ладно. если такая будет трасса, будет как, как я и ожидал, с утра фонарик нам особо-то и не нужен, потому что снег белый и начинает цветать. А вот после 30 километров вечером для тех... тоже снег белый. А вот вечером как раз фонарик будет нужен. Я заброску положил в фонарик. Такой помощнее второй с батареечками с ручкой. Блин, что-то куда-то нас ведут, я не знаю. Мы же старт, уже надо кнопку нажимать, или нет еще? Вот это стартовая рамка, стартовая рамка. А мы чего в обратную сторону бежим? Еще, еще, еще оказывается мы бежим в другую сторону, при этом, то есть нам надо сейчас. Еще, давай а то тут олег привет привет Все, привет какой номер у тебя у меня 120 127 я не забуду какой номер самая большая неожиданность оказалась что мы а, типа с обратной стороны подошли к стартовой рамке сейчас ломанем назад селфи давай давай, селфи, палку, селфи. давай, давай. только безумно ну, давай Рейс такой, нормально давай вот такая толпа, и вот я прям чувствую, дрась начинает разливаться. О! На разоцвечены! Привет, привет, вы можете сказать все, что хотите. Я уже вновь четвертый раз, говор... да. раз уже даю. Ты говорит, а ты меня сегодня не выкладываешь и не выкладываешь. На самом деле надо вот так делать, надо вот так вот, да. Я все снимаю, снимаю, даю, я сегодня не выкладываю, я все выложу, я все жду, когда меня Олег прославит на весь мир. четвертый раз все-таки, Че, все придет? Да. Сейчас мы зарядимся, дорогие. друзья, на финише. Да. Вот так же? Десять секунд до старта. Один понеслась, понеслась. Поехали.